мне зараз, с нами на связку из Франции Муса Таипов, представитель Чеченской республики Ичкерия у Франции, у Французской республики и член президии Уряду Чеченской республики Ичкерия. Муса, здравствуйте, рад вас приветствовать. Добрый вечер. Слава Украине еще раз. Героям слава. Героям слава, спасибо, что поддерживаете, что пристально наблюдаете. Мы вчера мы вчера стилфоновалось с Мусою, это была уже поздняя ночь. Муса мне не сказал, что я спать не могу, я отслеживаю информацию, что происходит в Украине. А Муса в Украине в Украине зарегистрирован проект постановления о признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия. Значит, этот документ зарегистрирован в Верховном Совете. Его инициатор – народный депутат Алексей Гончаренко. Скажите, каково ваше отношение к такой инициативе? Инициативу, конечно, отношение положительное, но я бы хотел сказать одну вещь. Это было, по-моему, в 97-м году или 96-м, сейчас не буду, боюсь ошибиться, по-моему, в начале 97 -го года. 84 или 86 депутатов от РУХ, депутаты Рады, они тогда еще это инициировали. К сожалению, в то время э, эта инициатива не получила одобрения Рады, где-то застряла да, в коридорах бюрократических. А сейчас то, что Украина подняла этот вопрос, для нас носит положительный эффект, вне всякого сомнения, но я боюсь, что сегодня Украина также не сможет этого сделать. Я реалист, поскольку Украина зависит, если уж говорить откровенно, то от внешних сил, в силу того, что помощь, оказываемая Украине в борьбе, в противостоянии этой российской агрессии. И я очень боюсь, что коллеги Путина на Западе не дадут, окажут давление. Мы этого не увидим, конечно. Но оно будет оказать давление, политическое давление, финансовое и так далее. Сама инициатива, то, что вы подняли, Украина да, подняла, это, конечно же, мы приветствуем. Но мы понимаем, в чем дело и э, реалистично относимся к событиям, которые происходят в мире в частности, в Украине. Ну вот посмотрите, что сейчас происходит. Сейчас в Праге э, российские оппозиционеры, оказывается, есть и российские оппозиционеры, которые, конечно же, за границей находятся, проводят сейчас, проводят сейчас такую конференцию, где обсуждают крах путинского режима и даже развал Российской Федерации на 19 республик. И, и это все происходит в стране Европейского Союза. То есть политическое руководство Европейского Союза не, не, не помешало в этой ситуации да проводить подобную конференцию. А каковы перспективы вот такого оппозиционного движения, как вы считаете? Во-первых, в России нет никакой оппозиции, не было ее. Самый такой яр демократ из них, когда копнешь, оказывается имперцем. Я вам напомню одну вещь, мне очень понравилось, как Иларионов сказал о том же Немцове, да, флагмане российской оппозиции, надежда оппозиции. И как воздыхали после гибели, после убийства Немцова, да, о нем российские оппозиционеры, они тосковали, потому что Ельцин не его преемником назначил. Им в голову не придет то, что это абсолютно имперская царская модель. Понимаете, преемник. Вы можете представить, чтобы в Украине кто-то там из президента назначал преемника? Вот это и есть эта оппозиция. Понимаете? Это первое. Второе. Это российская оппозиция, да, она в Европе разрешено говорить все, что угодно. Понимаете, они в Европе могут говорить, но они приехали сюда, чтобы обмануть. Опять-таки, чтобы помнить, помните, как, допустим, те же самые э, нынешние оппозиционеры, как они ездили, когда Медведев исполнял обязанности, да, э, блестителя. Как они ездили э, в США, в страны Запада, и говорили, что Медведев демократ. какой он демократ мы сейчас увидели? Помню, помню эти времена, да-да-да. Даже рассказывали, что посмотрите, как он ходит в джинсах, слушает Pink Флойд, Да, вот, -вот, -вот, -вот, -вот это распространялась такая информация, правда. Гитлер тоже э, любил рисовать. И говорят, даже вам э, ему нравились какие-то оперы, там еще что-то, искусство, это не значит ничего. Он может ходить в джинсах, он может ходить в шортах, он может все что угодно. Да? Э, мы говорим о сути российской оппозиции. Кроме Илларионова, да, реального человека, я имею в виду с абсолютно адекватными оценками э, ситуации, я вообще ни одного не знаю из них. Вообще. Всех остальных я игнорирую. Того же Невзорова, там, шум вас подняли, что мол, Невзоров, что вот ему дали гражданство. Ну, это подонок, самый натуральный. Понимаете, это люди, которые сами привели к власти э, того же Путина. Понимаете? Э, это, э, я напомню вам еще, что э, самый интересный вопрос, где Чубайс? Я в Фейсбуке у себя на странице писал, где Чубайс? Почему-то этот вопрос мало заботит. Украинские спецслужбы должны были отслеживать его путь, его контакты. Я утверждаю, что он здесь находится с определенной ролью. Сегодня Орбан, я читал его выступление, что он там сказал. Я процитировал вам, если вы позволите. Он заявил, что с президентом США Трампом и канцлером Германии Меркель этой войны никогда бы не случилось. И Украина может выиграть войну с Россией с помощью оружия НАТО. Санкции, мол, мол, такие прогнозы. Санкции ослабят Россию и дестабилизируют ее лидерство. А штрафные меры нарвят России больше, чем Европе. А мировое сообщество поддерживает позицию Европы. Вот примерно такой. Да? Вот сейчас уже появились вот эти вот... Товарищи, которые нам не товарищи, да? Или как Макрон заявил, что нужно сохранить лицо. Извиняюсь, как можно сохранять лицо убийцы? Как можно собира... сохранять лицо тирану? Или Крисинджер то, что там заявил, да? Что нельзя унижать Россию. Так вы где? знаете, Муса, вы знаете, мое субъективное ощущение. Вот эти заявления... В Украине встречают очень резкую реакцию. И заявление, которое вы, вы сейчас напомнили президента Франции о сохранении лица Путину. Да, а еще было заявление Олафа Шольца о том, что это только война Путина. Это вызвало просто взрыв негодования в Украине. И кстати, вот по моим наблюдениям, вы знаете, они реагируют на на реакцию Украины. Они прислушиваются. Вот немцы немцы начали дезавуировать это заявление Олафа Шольца практически сразу и делали это ну, достаточно так методично. Уточните, пожалуйста, что вам известно? А где сейчас находится Чубайс? По одной информации находится в Италии, по другой информации где-то на Кипре. Но я хотел, я пис, написал об этом, где Чубайс так и называется, заметку у меня на странице. Дело в том, что Чубайс э, один из главных э, информаторов, э, посвященных в, в, э, в информации о подкупе европейских элит. Понимаете? И я уверен абсолютно. Я напомню еще одно. После того, как он выехал через какое-то время, вдруг снялась проблема у России с наличностью. С, э, с долларами, там, э, ну, с, э, с валютой. А если вспомнить, что э, в Италии накуплена была куча вил, да, и там у него друг был Берлускони, я уверен, что эта наличность там находилась и через э, какие-то там э, транспортные магистрали эта наличность скорее всего и поступила. Это первое. Второе вполне возможно, что Чубайс напомнил некоторым политикам, да, что у них имеется компромат о коррумпированности западных квазиелит, понимаете? Это второе. А третье. И я уверен, что он привез какое-то предложение, которое озвучил тот же Киссинджер. Да? Ранее Макрон сказал, и вот сейчас Орбан выступил. Да? Про Шольца мы уже говорили. А надежда России, помните, когда назвали спецоперацию, в Украине удивлялись. Да, это война. Но дело в том, что когда в руководстве... Кстати говоря, Россия же никогда не называла войну войной. Никогда. Ни в Сирии, ни в, ни, ни в Ичкерии, ни в Грузии, ни в, ни в Афганистане, нигде, никогда. То, ну, различные там э, клички были. А, а Россия вообще-то не воюет. Она все время оказывает помощь. Как она оказывает помощь, могут рассказать жители Мариуполя, э, всех остальных городов, которые разрушены э, российской армией. Да? А дело в другом. Я абсолютно верю, что название было дано верное что это спецоперация, но она направлена... Помните, когда Донбасс захватили, путем, захватив Донбасс, дестабилизировали только Украину, понимаете? А сейчас Украина стала, вся Украина стала, стала Донбассом, через Украину дестабилизирует э, Европу. И вот выдержит ли Европа, вот в чем вопрос. И судя по тому, как мы получаем первые сигналы, да, первые сигналы, которые начались... Э, слабые политики, да, возможно, коррумпированные, я не знаю, я не присутствовал. И вот эти сигналы меня очень тревожат. Потом я еще мониторю СМИ, потихоньку началась дискредитация украинских беженцев. Понимаете? Уже сейчас, мол, я... сейчас мы отдельно, Муса, отдельно об этом, да, но вы зацепили очень важную тему. То есть, по сути дела, Чубайс может быть таким тайным посланником, чуть не сказал Гитлера, да, тайным посланником Путина, Шутина. И тут вот какая интересная ситуация, если он, как вы говорите, может находиться в Италии, на наших глазах в, в Италии сейчас разворачивается масштабный политический кризис. И по сути дела в отставку уходит э, премьер Марио Драги, которого политологи даже называют проукраинским. А вот соединяя это все, это все воедино, конечно, это очень важный вопрос, мне кажется. Да, Борис Джонсон ушел. Теперь Драги. А теперь смотрите, что тот же Орбан говорит. Сейчас я процитирую. А, извините. А. Рушится, как костяшки домино. Правительство в Европе рушится, как костяшки домино. Это цитата, прямая цитата, да? Вот смотрите. А, у России, которая каждый день получает миллиард, да? За, газ. за энерго за энергоносители энергоносители но мы еще не учитываем другие вещи это и редкоземельные металлы там и золото там и драгоценные металл, камни там и так далее лес там ну много чего да а, плюс сейчас а, а, зерно которое якобы разблокировали тут долбанули по Одессе понимаете то есть а, и вот это только миллиард за энергоносители а Тратят они деньги деньги на войну, они тратят по различным оценкам, ну, от 500 до 900 миллионов долларов. А даже профицит... В день. В день. Да, от 500 до 900, ну, я думаю, что 500, скорее, поскольку они установили свой курс валюты. И, значит, у них профицит бюджета получается, да? То есть они даже на этой войне навариваются. Понимаете? Они ничем, ничем не рискуют абсолютно на сегодняшний При том населении, которое в России, да, э, я как-то давно уже писал про, э, как шла подготовка в, к войне против Украины. Понимаете, в чем дело? Вот даже когда мы закладывали, мы вот, Приднестровье, как созвалось Приднестровье? Через территорию Украины в том числе, да, Помните? Крым, когда э, тот же Лужков там говорил, что это э, Крым сам, как Карабах, да? То есть это такие скрепы были, да? Они все эти бывшие союзные республики э, готовились. Война к Украине готовилась с, еще с момента развала СССР. Украинцы этого не замечали, понимаете? Э, потом, значит, была уже Ичкерия, открытая агрессия, потом Грузия, потом Сирия, Ливия... А почему Сирия, Ливия – это нефтегазоносные регионы, да? И дестабилизация там позволяла повысить цены на нефтегаз, на энергоносители. Плюс ко всему огромный потоп беженцев в европейские страны. Да, это все дестабилизация, это дестабилизация. А Муса, Муса, вы простите, у нас не так много времени, я и про Египетию хотел с вами поговорить, да? Смотрите, какие интересные цифры, которые мы только что обсуждали в эфире. По данным британской разведки, Россия сконцентрировала в Украине уже 85% своих вооруженных сил. Вот вы помните наш разговор, и кстати, украинские аналитики подтверждают, что это действительно так. Вы помните наш разговор, когда вы сказали, что в Чечне, в Чечне боятся не Кадырова, а в Чечне боятся оккупационных войск. Так вот, эти войска практически все сейчас сконцентрированы в Украине. Следующее, Я, я сейчас закончу. Да, следующее, следующее сообщение, которое, на которое я обратил внимание. Спикер батальона имени шейха Мансура, Ислам Белакиев заявил, что ичкерийцы начали подготовку к боевым действиям в Чечне. Ичкерия разделена на три фронта из 16 секторов. Идет интенсивный сбор информации городов о дислокации россиян для атак. Это я процитировал. Что вы знаете, что вам известно, какова ситуация сейчас в Ичкерии, в Чеченской республике Ичкерия? Первое, войска с территории Северного Кавказа, Россия боится перебрасывать Украину, потому что самый беспокойный, самый важный после Украины – Вернее, самое важное, наверное, Украина. С Украиной Россия может воевать только тогда, когда за спиною более-менее спокойно. Это первое. Второе, нам не нужно начинать подготовку, мы ее никогда не прекращали. То, что Ислам Белокеев сказал, да, он, наверное, хотел там как-то порадовать. Мы никогда не забывали в Ачкелии, и работа всегда велась, в том числе имеются контакты, связи. Даже наши правозащитники до сих пор проводят дома сбор информации о нарушениях, о преступлениях и так далее. А другое дело то, что сейчас, учитывая вот эту вот ситуацию, люди боятся рисковать своими близкими. Поэтому никакой рекламы, все это уже... Как-то э, уже водится, э, Эта работа ведется совершенно иными методами. Можно назвать это подпольем, можно назвать это другими словами. Понимаете? А то, что там разбили на сектора, на фронты там, и так далее, это, ну, это заявление, которым он хотел порадовать, наверное, слушать и в том числе и украинской аудитории. Понятно. А как вы отнеслись к информации о том, что... Кстати, правда ли это? Рамзан Кадыров запросил у Путина системы ПВО, которые необходимо разместить в Чечне? Я слышал ее из информационных источников. Ну, вполне возможно, потому что человек боится за свою жизнь. Нет. Это абсолютно предсказуемо. Но он, он должен бояться не ракеты какой-то, которая прилетит, а должен бояться тех, кто его охраняет. Я думаю, что он и это понимает. То есть Кадырову э, что-то может угрожать и, собственно, и в Грозном, вы считаете? Ему, если что-то с ним случится, это сделает тот, кто находится с ним рядом. Понимаете? Тот, кто... Это вы знаете, как, вот, допустим, есть, такая, есть такое поле да, защитное, и когда кто-то... Тот, кто поднырнул, да, который уже не находится вне поля, да? Он, он внутри находится, только тот может сделать вот такую вещь. А ракета там и остальное, сейчас не до него, не такая величина, чтобы у него тратить ракеты. Понимаете? Я понимаю, на кого вы намекаете, но говорят, что Путин к Кадырову относится как к своему сыну. Это правда? А, я не знаю, какие у них отношения, я не присутствовал при этом. Я знаю, что он наиболее преданный Путину. Это однозначно, потому что он с тем, что у него есть, обязан ему лично. Это первое. Второе, он понимает, что если что-то случится с Путиным, то следующим будет он. Он тоже, это, у него абсолютно такое, как сказать, у него, наверное, образование, но у него есть чутье. Понимаете? И поэтому он, наверное, это все хорошо понимает. Я не могу говорить за него, я просто расскажу, как я это вижу. А как вы считаете, в войне против Украины... А каково дальнейшее значение а, Рамзана Кадырова? Он был здесь, он, он об этом записывал видео, что он якобы был под Киевом. Даже говорил, что он, он вот уже, уже готов зайти в Киев. Да, вы же это помните все. Okay. А, сейчас он продолжает угрожать и Киеву, и, и Польше, и всем, всему Западу. Да? Вот каково его значение Сейчас в этой путинской доктрине Как Путин его а И его эту кадыровскую пехоту Будет дальше использовать Как вы считаете Вот я допустим сейчас сяду перед вами И скажу я угрожаю Джо Байдену Ну и что Он троллит украинцев Он, он кайфует от того Что о нем говорят Понимаете, Чем больше мы будем говорить о нем Тем выше его значимость Самый лучший метод это игнорирование подобных персонажей. Это смешно даже. Он был под Киевом, ну, был, приехал. Здесь был Вася, там, помните, в горах писали там, или кто-то там еще там, да? Ну, приехал, уехал. Ну и что, Украина от этого пострадала? Украина, к сожалению, от этого вторжения очень сильно пострадала, да? И, и я надеюсь, что все виновные, и все, кто были здесь, и под Киевом, они понесут наказание. Это есть, даже если не земной суд, не людской суд, есть Божий суд. В любом случае, каждый из нас за все содеянно на этом свете. Если не перед людским судом, то перед Всевышним мы все ответим. В этом нет никакого сомнения. И кстати, и, кстати, я вспомнил о батальоне имени шейха Мансура. Это батальон, который сражается на стороне Украины. Шановне, вы про це дуже добре знаете. Да? В основному він складається из представників чеченского народу. Я общался с, с ребятами из этого батальона. вот Они абсолютно очень искренне любят Украину и, конечно, помогают сейчас очень здорово. А Муса, какова ситуация вообще в целом на Кавказе? Вот Путин бросает в бой... Это то, что зафиксировано в Украине, да, представителей очень многих народов и народностей. А в конце концов, а эти люди, они поймут, что Путин использует их, ну просто извините, в качестве пушечного мяса? Им не нужно это понимать, они это уже понимают. Вы, наверное, слышали уже выступление, буряты создали, да, специальные уже... Движение жители Дагестана начали возмущаться этим обстоятельством, потому что из высадки из Дагестана гуляют и туи, там, национальных республик. Они погибают больше, и жители национальных республик понимают, что идет утилизация. Утилизация колониальных, колонизированных народов. Я думаю, что это не просто будет нарастать, а это уже растет. Недовольство, люди понимают все. И плюс ко всему Путин боится и э, жители русских регионов. Я имею в виду, э, он их туда боится. Потому что да, Москва, Санкт-Петербург, будь то Нижний Новгород, там или где большинство населения э, русских, да, он их боится туда посылать. Понимаете? А вот эти вот, как биомусор, да, утилизацию это проводят. И люди это понимают, прекрасно понимают. Потому что э, это вот еще со времен Чингисхана, возможно, даже раньше, да, так вот, завоевывали один город, эти жители города гнали вперед, и ими жертвовали, потом следующий город так ушли. Вот То же самое в Донбассе, в Луганске. Что сейчас происходит? Жители, граждан Украины, они насильственно собирают и гонят против Украины. Понимаете? То есть это для них ненужный материал. И еще я хотел бы отметить одну вещь, что грозит, угрожает Украине. Сейчас граждан захваченных территорий пересылают на Дальний Восток, в Сибирь. Им нужна просто территория. Просто территория без украинцев, без политической нации украинцев. Им нужна территория. Да, это совершенно понятно. И когда Путин рассказывает о защите прав русскоязычных, то, конечно, мы всем русскоязычным а, всего мира показываем, что он сотворил с такими городами, как Мариуполь, как Попасная, где преимущественно жили русскоязычные украинцы. Да, он их просто уничтожает. Уничтожает вместе с этими городами. А скажите, поскольку вы находитесь на Западе, да, и это тревожная история с тем, что щупальцы Путина проникают в политические сферы, продолжают проникать, да, вы видите какой-то способ противодействия этому? У нас, к сожалению, одна минута осталась в эфире. Есть только один способ. Здесь украинцев много уже через посольства и иные там, э, общественные организации. Нужно, чтобы украинцы выходили на митинги, на протесты, привлекали э, в том числе и чеченцев, и грузин, и остальных, кто пострадал в империи. Нужно проводить массовые акции, привлекать журналистов, привлекать активистов, чтобы я готов люб... всегда поддержать такую акцию. Вот что нужно, общественное мнение, чтобы постоянно держало это во внимании. Чтобы это не ушло с первых полос. И это влияет на западное правительство, да? Конечно. Общественное мнение здесь очень важное. Очень важно. А подавать суд на лживые газеты, которые дефамацией занимаются, это тоже обязательно нужно. Спасибо огромное, Муса. Мы будем с вами на связи. Муса Таипов с нами был представитель Чеченской республики Ичкерия во Французской республике, член президиума правительства Чеченская республика Ичкерия. А, Муса, спасибо огромное. А, до, до встречи и знаете, я говорю а, следующим образом: за нашу и вашу свободу. Слава Украине. Героям слава. Подписывайся на канал радио НВ Ось тут.